Военные следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту обстрела поселка городского типа Ново Айдар Луганской народной республики. Как сообщили в ведомстве, установлено, что вечером 18 апреля с территории подконтрольной ВСУ из ракетных систем залпового огня были произведены обстрелы жилых домов и мест общего пользования. В результате ранения получил 9-летний ребенок, которого доставили в больницу. Российские следователи уже навестили его с подарками. Репортаж Олега Пособина. Пока в Истерзанном войной в Луганском поселке работают следователи, которые по крупицам восстанавливают события варварского обстрела со стороны украинских националистов, у восьмилетнего Виталия из Мариуполя гости. Мальчик проходит лечение в Москве. Ему не дают скучать. Играю, мультики смотрю. Восьмилетний малыш со своей семьей попал под обстрел нацистов во время эвакуации из города. Ребенка ранили, нужна была срочная помощь медиков. После вмешательства председателя следственного комитета Александра Бастрикина его с родственниками срочно вывезли в московский регион. Операция была успешной. Главное выздоравливать. Ладно, все, все хорошо. Врачи уже не сомневаются, мальчик идет на поправку. Руку удалось сохранить, и уже скоро он выйдет из больницы. Бабушка Виталия не может сдержать эмоции. Наша семья приносит огромнейшую, просто огромнейшую благодарность Александру Ивановичу Бастрыкину, который просто нам помог, нашей семье, нашим близким и родным. Я вам кланяюсь низко в ноги, я вас обнимаю. И благодарю от всего сердца. Семья Виталий даст показания о военных преступлениях. Запросят и изучат следователи данные, которые предоставил военнопленный Вадим Бондаренко. Старший лейтенант морской пехоты ВСУ сообщил о массовых расстрелах мариупольцев прямо на его глазах. Стоял 501-й батальон, который на то время еще был на месте. Они стреляли в гражданских, которые проходили мимо их позиций. Что с этими людьми происходило, в которых они стреляли? Они оставались на проспекте, те, кто погибали, они оставались на проспекте. Привлекут к уголовной ответственности военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Той самой бойцы, которой массово сдавались в плен. По данным следствия, именно это подразделение уничтожило огромное количество мирных жителей в квартирах и на улицах Мариуполя. В частности, накрыли огнем больницу номер 4, в которой были найдены десятки тел. Установлено, что командование войсковой части неоднократно отдавало подчиненным приказы об обстреле жилых домов других объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя. Следственный комитет исследует документы украинской прокуратуры, которые российские силовики нашли в Херсонском пограничном пункте. Согласно бумагам, Киев грубо нарушал конвенцию о выдаче лиц, которые находятся в международном розыске. В бумагах есть имя уроженца Мурманской области Александра Валова, который в 17-м заочно арестован из-за подозрений в экстремизме. Украина отказалась его выдать. А вот так в с оружием в руках на фоне хамера позирует еще один из тех, кто в розыске. Сергей Коротких, он же Малюта, он же боцман. Как должен выглядеть партиза? В августе 2021 года Следственный комитет России обвинил Сергея Коротких в убийствах по мотивам национальной ненависти. Мужчина заочно арестован. Мы прекрасно понимаем, что из преступников защитники э, Украины получаются не ахти какие то есть это такие специальные группы по созданию хаоса, по созданию террора, в том числе и даже, я бы сказал, в первую очередь самого украинского населения. По данным Министерства обороны, в Харькове укомплектовали уголовниками три националистических батальона Слобожанщина, харьковщина «Харьковщина-1» и «Харьковщина-2». Почти весь личный состав в них – осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. По статистике, почти каждый преступник, который избежал возмездия, вновь совершает убийство и, значит, силование, грабежи. Сколько таких людей теперь на Украине? По информации МВД, многие из тех, кто совершил тяжкие преступления, теперь пытаются пробраться в Россию под видом беженцев. Чем они собираются заниматься на территории нашей страны, большой вопрос. Олег Пособин, сервер Бекмамбетов, Вести, дежурная часть.